Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Вичезар, и Вести Валкон и сегодня у нас в очередной раз в гостях Яросвет. Сегодня мы поговорим о смыслах слов и образов. Ответим на ваши вопросы, подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Здравствуй, Яросвет! Мы с тобой вот здесь вот буквально перед тем, как сюда зайти, говорили о тех образах, которые в различных буковниках, образорях или в коруне, в той, в той же, используются и трактуются. Вот мне понравилось, в принципе, понравилось, вернее, на мой взгляд, ложится правильно, что мы можем только трактовать с точки зрения своей, вот этого явного мира, те образы или буквицы, или буквы, как сегодня называют те знаки, знамения, которые перед нами возникают, писанные, неписанные. писанные, и в меру своего понимания мы их трактуем. Ну, например, бессовестные. Вот давай меру понимания своего, свою, вот тех негативных с точки зрения народа, вообще общепринятого негативного, смысловых образов негативных, возникших сегодня в обществе. да, Ну, везде там дьяволом называют, там бесовщины или бессовестный и так далее вот скажи пожалуйста вот давай обозначь нам меру понимания свое и образы ну того же слова бессовестный будете здравы мысли слов и дел своих славные дети славного рода да пребудут с нами души наших предков и дохранят да нас все боги которых наши предки славили во все времена, и воздадут они каждому по чистоте его мыслей. Мысли наши чистые, слова наши праведные, дела наши благостные. Во имя рода, на благо роду и на славу роду. Само слово, как часть речи родной, дано нам, инструментом, дано свыше, нашими богами, родом Всевышним, с нашего зачатия. Мы сегодня говорим на русском языке, как формула речевая, да, обозначающая нашу передачу сигнальной системы, несущей через звук смыслы, образы наших мыслей, которые мы формируем в своем сознании. В отличие от других систем знаковых систем, от а других, имеется в виду, ну, речевых форм народов. значит Существует, как минимум, мы сейчас просмотрим три вида письменности, например. Да? Европейские языки, отражающие двухмерность слова. То есть там, получается, существует символ, который отображает звук. Образа нету. В китайском языке существует иероглиф, обозначающий либо событие какое-то, процесс или предмет. И он не связан с звуком. И в русском языке на сегодняшний день все больше людей, изучая буквицу, всесветную грамоту, опять же коруны и другие виды письменности, где говорится о том, что символ обозначает звук и образ. То есть, три. Символ, звук, образ. Угу. Да. Вот. То есть, в этом ситуации мы говорим о чем? Что родная русская речь является в своем исполнении, как звуковым образным рядом и письменным рядом, отражает трехмерность. Угу. То есть, полноту мира яви, которая любой объект у нас измеряется в трехмерном плане. То есть, высота, ширина и длина. Так скажем. Любой предмет измеряется. А время... Которые добавляют сейчас четырехмерность, это не координата измерения объекта, а координата изменения объекта. Здесь я бы хотел добавить к этому, что а, вот а, то, что, о, о чем ты говоришь, трехмерность наших образов русского, живого, русского языка это только для явного мира. Потому как в мире другом. Вот о чем пишут все вот, и в сказаниях, и в преданиях, и видящие люди, что в тех мирах 16 измерений, где леги пребывают, арлеги в 224 измерениях, там этот образ совершенно по-другому мыслится и воспринимается. Просто мы говорим сегодня о явном нашем мире. Так точно. Мы сегодня говорим о мире яви. В котором наши души пребывая в телах, как в скафандрах, как, как, как, а задача которых, используя инструмент божественный, родное, живое слово, сотворять свет этого света. И вот в данном случае э, мы говорим о чем, что есть форма передачи мысли образа и сознания человека другому человеку это э, телепатия. Но сегодня у большинства людей это закрыто. И вот э, в данном случае получается, что э, мы в мире Яве сегодня, проговаривая о трехмерности мира яви, мы говорим о том, что русская речь в своем полном исполнении, да, в сегодняшнем, она более наполнена и более, скажем так, функциональна, нежели какая-либо другая речь и письменность. И нам как раз хотели тоже подрезать и подрезали образность буквенного ряда путем замены, например, азбуки в виде и так далее, значит, на арбуз там какой-то, ведро там, да, вот, банан или еще, или бабочка там, что, Чтобы лишить сознание ребенка изначально ключей, как способных при их сборке, скажем так, да, как пазлов, да, находить смысл родного слова. И вот в данном случае проговоренное слово было бессовестное. Да? Когда ты первый раз это проговорил, я спросил: а ты как бы его записал, какими да, бы знаками, да, да? да? Ну и ты, естественно, сказал так, как обычно сейчас пишут, да, да. без. То есть я спросил дальше: а С какой у а тебя знак, да? да? Вот. И потом, и вот тут мы приходим к чему? Что сегодня в нашей... Азбуке современной гражданской письменности буква «С» обозначается образом слова. Ну, да. В Кириллисе да. даже, да, осталось да. слово. Вот, если мы посмотрим в само слово, то одна из формул, значит, это «свет ловить окрест». Угу. То есть, слово «лов», да, да, «вокруг» и «С» — свет. Опять же, слово «несущий свет». Это вот в речевом исполнении мы сотворяем свет. Из нас течет поток света. Реальное физическое явление. Мы говорим про а, буквицу в ее а, образных пониманиях, о которых мы сегодня говорим. Потому как а, есть, например, та же корона, там более глубокое понимание раскрываются те же знаки, Я... те же образы. Но мы о них попозже да, поговорим. Конечно, сейчас чтобы не путаться. Мы, мы сразу, ну, сразу давай говорим, что существуют различные виды Раз письменности. Используются эти виды письменности в различное время, да. различными структурами. И надо сказать, что любая письменность, она является как предмет специализации. Да. Определенно даже профессионального. Ну, например, даже латынь, например, да. медики пользуются. Да? Да. Вот. Поэтому мы сейчас не говорим, где правильнее или неправильнее. Мы говорим, что у нас есть ключи. ключи да. А вот как мы ими будем пользоваться, это уже зависит от каждого из нас. Да. И в данном случае я проговариваю свою меру понимания, которая образовалась не с позиции, я что-то придумал новое. Я говорю о том, что я исследовал в потоке жизненных значит, обстоятельств надо, не надо, как говорится, да? да? Я исследовал эти темы. Еще раз, ничего нового я не говорю с позиции, с ссылки на то, что перед всеми можно это все посмотреть, достать это все можно. Я даже сослался, что буква С даже в кириллице, ну, церковно бизнесе, да, да. Я имею в церковно-соянском бизнесе, имеется образ слова. Слово, то есть да. тут как бы, если что-то... Я ничего не, да, не придумал. Только я не стою сторонником только кириллицы или только буквицы, или только короны, или прочее. Я говорю о чем? Что мы боги. По смыслу слова мы говорили про это в предыдущие да. и поэтому здесь речь идет о чем что у нас инструментарий нам дан, а вот насколько мы способны этим инструментом разумно ответственно пользоваться в своей повседневности и не только как, когда мы говорим но и когда мы мыслим и сначала создается образ в сознании человека потом он переводит его в формат либо звука либо письменности то есть и здесь мы вот опять вернемся ну без как бы обозначили сейчас да. тему когда получается что что буква С у нас осталась в нашей письменности, гражданской письменности, современной. Буква одна, слово. слово. Но там есть еще, но ну, у нас была в письменности буквица, буква С, это сила, как вот одно из символов, да. что осталось у нас в математике. Да? Да. Значит, дальше мы имеем, ну без, без параллельные такие, как призывать, сейчас, не пиши без, пиши без. Но Z тоже одно осталось, а Z земля. Но есть и другая буква Z. И да. вот тут стоит вопрос. Получается, что а, когда мы мыслим, мы мыслим вроде бы одно, но как только мы начинаем это писать, то получается, что мы начинаем искажать смысл сказанного. И получается, например, то, как записано сегодня без, да. приставка с буквой С, только которое слово, получается, Бог есть слово. Давай с точки зрения вот Кириллицы. Вот смотрите, если понимаем. с точки зрения Кириллицы мы посмотрим, что без это буквы. Ну, буки, буквы, буквы. знаки, знамения. знамения, есть слово. Есть слово. Вот, ничего там отрицательного, никаких там кошмариков, да. страшилок, ничего да. нету. Да. Поэтому те, кто сегодня упорно начинает вот придумывать под эту приставку какие-то кошмары для себя, получается, что они в этой ситуации занимаются, ну, скажем так, чарамутием, условно, сами, ну, потому что научили, ну, приучены так, это ум, ум так работает. Он, он опирается только на то, что у него, какие у него знания есть. А вопрос откуда он, какие знания набрал, это уже ну, по жизни как складывалось. Виктория Веревка спрашивает, а можно ли сорвать цветы ради утехи? Отвечаю: нельзя. Вы жизнь губите цветка. И цветы рвать по большому счету не надо, потому что вы их убиваете. Вы любуетесь семьи на природе, вдыхаете их ароматы. И получите ту энергию, которая вас наполняет и приносит вам радость. Поэтому нельзя. А какие еще есть варианты? Вот одно, один из вариантов обозначен. Значит, С мы проговорили с позиции буквы С слова. А есть буква С, сила. Змейка написана. Значит, получается без используем это слова. Получается знамение вокруг. Это сила. Сила, да, сила да. знамения вокруг. Да. Или боги вокруг да. сила божеская сила вокруг, да, вот так вот. Да. Дальше, буква З, земля, если без, говорим, да. боги есть земля, или знамения есть земные, да, да. а буква Зело, это, опять же, боги есть зело вокруг, чрезмерное, то есть это не зло, а чрезмерность. Это чрезмерная чрезмер... энергия, да. Да, такое или, значит, знамения вокруг чрезмерно Черезмер... показывают тебе там что-то как-то. Да. И вот от того, как ты понимаешь значение данных символов, их образность, и ты их, как ты их правильно применяешь или неправильно в своем исполнении письменного ряда, получается, что письменным рядом мы либо усиливаем магию мысли и слова, либо мы искажаем ее. Благодарю тебя, Яросвет, за подробное объяснение данного слова «бессовестный». Угу. А в следующих выпусках, уважаемые друзья, мы обсудим более глубокое понимание вот образов и знаков. Всего хорошего, подписывайтесь на наш канал. С вами был Вичезар и Вести Волкон. И в гостях у нас Яросвет. До свидания. Всего доброго, друзья.